Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу поблагодарить меня, Сергея Шарипича, за возможность встретиться здесь, в Казанском Кремле. Красиво здесь у вас. Сейчас город, посмотрели, развивается быстро Казань, развивается хорошими темпами, что очень приятно. Я надеюсь, коллеги тоже посмотрели, посмотрели, ознакомились с технологиями, которые используются и для обслуживания людей, для обслуживания населения. Эффективные технологии, простые на самом деле, ничего нового-то нет. То есть все новое, но уже давно известное новое. Ведь несложно сделать вот такие центры по обслуживанию населения. Как я сказал, мы наконец добрались до жилкомторг. И было приятно посмотреть, уверен, что я вам тоже, на современную жилую контору. Ведь ничего там особенного нет. Обыкновенное типовое здание. Подвели световой кабель. Человек может прийти в любое место города, быстро обслуживаться. Причем один человек обслуживает сразу по всем вопросам, по всем проблемам. Неплохо. Очень бы хотелось, чтобы такой опыт внедрялся и в других регионах Российской Федерации, и в других городах. Вместе с тем, вопрос, по которому мы собрались, мы не раз обсуждали уже. Вопросы жилищной, жилищной политики и реформирования коммунального хозяйства. И уверен, что с учетом значимости и сложности накопившихся проблем, мы еще не раз вернемся к этим вопросам. Сегодня мы рассмотрим целый комплекс актуальных вопросов жилищной стратегии, обсудим механизмы решения проблемы ветхого и модернизации жилого фонда, а также пути повышения эффективности социальной поддержки граждан в сфере ЖКХ. В частности, хотел бы, конечно, услышать и ваше мнение Насколько оправдывает себя переход от натуральных льгот к адресным жилищно-коммунальным субсидиям? Вот здесь, в Сатарстане, перешли к этому практически в полном объеме, и здесь, в республике, работает этот механизм. Мы с вами уже говорили, и я публично неоднократно высказывался на этот счет. Одна из главных проблем России сегодня это Большая разница в доходах различных групп населения. Это одна из самых острых социально-экономических проблем сегодняшней России. И в этой связи применительно к той теме, которую мы сегодня обсуждаем, очень важным вопросом является вопрос обеспечения жильем населения с малыми доходами. Вот мы только что говорили, многое меняется, меняется к лучшему, но есть большая категория наших граждан, которые этих перемен пока не чувствуют. И главным образом проблемы лежат в жилищной сфере. Мы изначально ориентировались на то, чтобы жилье и качественные коммунальные услуги стали реально доступными для людей, причем для людей с очень разным уровнем доходов. И уже предпринятые в рамках национального проекта Жилища шаги позволили э, нарастить объемы жилищного строительства, снизить ставки по ипотечным кредитам. Число таких кредитов в прошлом году заметно выросло. Но, будем откровенны, ипотека по-прежнему доступна далеко не всем. По экспертным оценкам, только 10% населения имеет возможность сегодня в стране в целом, в среднем, пользоваться ипотечным кредитом для покупки или квартиры, или дома. Больше того, доступность жилья для так называемых малодоходных групп населения снижается, в том числе и из-за вымывания с рынка недорогого жилья. При этом около двух миллионов семей живет в ветхом и аварийном фонде. И для многих из них практическая перспектива решения жилищных проблем, практическая, хочу подчеркнуть, почти полностью отсутствует сегодня. Объемы ввода нового жилья не компенсируют общее старение жилищного фонда, резко обострилась и ситуация с его капитальным ремонтом. Только что мы вот говорили, и министр Владимирович Яковлев обращал на это внимание, тоже высказывал озабоченность по этому поводу. Копившиеся здесь годами долги и проблемы фактически легли на плечи муниципалитетов которые так и не получили достаточных ресурсов для поддержания жилищного фонда, жилого фонда и его инфраструктуры. Однако ответственность за него, за его содержание на них уже переложена. При этом реальные преобразования в самой системе ЖКХ практически не идут или идут очень медленно. Несмотря на рост тарифов, почти 60% коммунальных предприятий по-прежнему убыточны, а уровень услуг, которые они оказывают, Далек от современных требований. Не завершено реформирование государственной системы по контролю и надзору за зданиями и сооружениями. А значит, фактически отсутствуют преграды для недобросовестных управляющих компаний в жилищной сфере. Много проблем в деле полноценного становления такого нового для нас, для нас института, как товарищество собственников жилья. Кстати, там, где они развиваются, в целом функционируют они. Успешно. Очевидно, что развязать этот тугой жилищно-коммунальный узел можно только на основе рыночных механизмов, только опираясь на действующую работу всей власти и оказывая поддержку различным формам самоуправления граждан. Подчеркну, все наши решения должны быть здесь как экономически эффективными, так и, это хочу подчеркнуть особо, социально ответственными. Государство не может себе позволить самоустраниться из жилищной сферы, несмотря на рыночные приоритеты. А это значит, оно должно активно формировать здесь цивилизованную рыночную среду. Правительство, руководители субъектов и органов местного самоуправления должны отвечать за своевременность проведения необходимых реформ. Финансово и морально поощрять тех, кто успешно продвигается по этому пути. В целях же решения жилищной проблемы мы должны в первую очередь думать о наращивании объемов строительства и существенном увеличении предложения на рынке жилья. Во-вторых, мы обязаны сбалансировать его структуру. Не секрет, что застройщикам пока интереснее иметь дело с дорогой или, как у нас сейчас модно говорить, элитной недвижимостью и умело играть на ценах. Нам нужны действенные механизмы, способные стимулировать строительные компании к работе с массовым, недорогим жильем. И у рабочей группы Госсовета есть, насколько я знаю, конкретные предложения, включая создание специального финансового института и корректировку федеральной целевой программы жилища. Прошу на этих вопросах сегодня подробнее остановиться. Кроме того, важно продолжить линию на демонополизацию строительных рынков а также на снятие административных барьеров и издержек, прямо способствующих созданию нездоровой конкурентной среды, а по-другому, просто отсутствие всякой среди части, мешает развитию этой сферы. Повторю, надо проанализировать все возможности по снижению себестоимости жилья. Очевидно, что в цене квадратного метра, конечно, сидят серьезные расходы застройщиков на инфраструктуру и согласования по участку и документации. Но, если сказать по-честному, здесь также сидят и всякого рода непрозрачные расходы, включая криминальные доплаты и коррупционные поборы. Что же касается инфраструктуры, важнейшего вопроса. Мы с каждым из вас или вот в таком составе, либо с вазу на глаз, и с другими нашими коллегами из регионов часто говорим об этих проблемах. И... И очень часто об одном и том же – инфраструктура, дорого, нет денег и так далее. Но в некоторых регионах решаются это вопросы. Вот здесь 16 тысяч было метр квадратный, позапрошлым году, по-моему. Так и в этом осталось 16. За счет чего? Механизмы придумали соответствующие. Далее, к снижению стоимости жилья должно также привести и грамотное субсидирование процентных ставок, и софинансирование инфраструктуры и предоставление гарантий по кредитам для застройщиков. Еще один серьезный резерв — это расширение малоэтажного строительства. Такое жилье для многих более удобно, чем в высотных многоквартирных домах. Более того, по данным экспертов, массовая малоэтажная застройка существенно снижает себестоимость жилья, что делает его доступным для молодоходной группы населения. Как это не покажется странным? Отдельный дом, его себестоимость, стоимость квадратного метра там оказывается дешевле, чем много в многоквартирном доме. Знаю, что в этой сфере уже ведется необходимая законодательная работа. И, наконец, по ситуации с ценами, на ситуацию с ценами должно повлиять технологическое развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Здесь также должны быть в первую очередь задействованы региональные и местные возможности. Как сегодня мы говорили, глину возить, то есть, если кирпичей не хватает. Но это себе дороже, да и глупо. Практически в каждом регионе России есть такие возможности. Практически в каждом. Наряду с расширением строительства надо развивать и классическую ипотеку, и другие формы кредитования, ориентированные на граждан с невысокими доходами. Причем и подобный, подобный опыт в регионах Российской Федерации есть. В том числе и здесь, как я уже говорил, в Татарстане, где широко распространены так называемые социальные формы ипотеки. Такие программы, например, для молодых семей могут предоставлять серьезные преференции, включая субсидирование первоначального взноса, гибкую процентную шкалу, длинные сроки кредитования. Вот Николай Васильевич немного... На этот счет рассказывал. У них в республике это... все эти формы практически развиваются, развиваются успешно. Во многих странах хорошо зарекомендовала себя и накопительная система приобретения жилья через так называемые стройсберкассы. И в некоторых европейских государствах через эти накопительные механизмы покупается до двух третей жилья населения. До двух третей. В отличие от обычных ипотечных банков, а также в таких кассах нет требований по ликвидной залоговой недвижимости. При этом вкладчикам оказывается солидное государственное субсидирование. Конечно, без этого в данном случае не обойтись. Думаю, что мы могли бы в сжатые сроки обеспечить соответствующую законодательную базу для работоподобных механизмов в России. И это будет эффективнее и дешевле, чем просто социальное жилье. И, конечно же, помимо решения всего комплекса отраслевых, организационных и правовых вопросов, крайне важна последовательная государственная линия на общее повышение доходов граждан и снижение уровня бедности в стране. И, не скажу ничего нового, борьба с инфляцией, конечно. Потому что иначе доходы будут обесцениваться. В заключение отмечу, представленный рабочей группой анализ убедительно доказывает, Прогресс в жилищной политике и в модернизации жилищно-коммунального хозяйства есть именно в тех территориях, где власти активно ищут местные ресурсы, грамотно взаимодействуют с бизнесом, с инвестором и в целом проявляют инициативу и настойчивость. Я просил бы присутствующих членов Президиумного совета предметно остановиться именно на таком опыте и по итогам выработать общие конкретные предложения.